Привет, друг! Ты на канале Science TV. В этом видео я расскажу и покажу тебе, могут ли животные руководствоваться разумом. А перед началом просмотра я рекомендую тебе поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Это для меня огромная поддержка с твоей стороны. И я хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Это, пожалуй, самая лучшая мотивация для того, чтобы продолжать снимать такие полезные и увлекательные видео и улучшать свой контент. Ну и без лишних слов мы начинаем. Приятного тебе просмотра! Всем животным на протяжении своей жизни приходится учиться делать некоторые вещи, даже тем, кто почти всегда действует инстинктивно, но процесс обучения не всегда проходит одинаково. Зачастую, когда мы думаем, что животные учатся чему-то, она на самом деле лишь развивает свои врожденные инстинкты. Наиболее распространенный способ обучения животных в прямом смысле этого слова – совершение ошибок и запоминание их, чтобы избежать подобного в будущем. Именно таким образом собаки учатся правилам поведения и выполнению различных трюков. И именно так обижают и тренируются лошади. Животные очень редко учатся на чужом опыте. Если одна собака знает какой-нибудь трюк, то другая собака не сможет его повторить, понаблюдав за первой. И все же, что же такое для животного руководствоваться разумом? Это значит находить решение проблемы, с которой она раньше никогда не сталкивалась, и когда оказываются бесполезными враждебные инстинкты. Опыты однако доказали, что человекообразные обезьяны способны до определенной степени мыслить. В одном эксперименте обезьяна была помещена в комнату, в которой на недоступной для нее высоте был подвешен банан. Кроме этого, в комнате лежали два небольших ящика. Вдруг она поднялась, поставила один ящик на другой, забралась на них и сорвала банан. Фактически обезьяна придумала, как сделать это, то есть воспользовалась своим разумом. Большинство ученых склоняются к мнению, что собаки, кошки и даже некоторые дикие животные, вероятно, могут в известной мере делать логические выводы, но это очень трудно доказать. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным, познавательным, увлекательным и полезным, то обязательно ставьте лайк. Это для меня с вашей стороны, как я уже ранее говорил, огромная поддержка. Делись своим мнением в комментариях, я обязательно тебе отвечу. Это канал Science TV, желаю тебе, мой друг. Всего самого наилучшего, чтобы все у тебя получилось в твоей жизни. А для этого тебе придется включить свой разум и действовать. Ну а ты был или была на канале Science TV и до встречи в новом ролике.